Приветствую всех любителей видеоигр. Игра под названием Totally Tell. Все просто, вы просили, я записываю. Ну, что я могу сказать? Немножко почитал отзывы, немножко посмотрел на нее, думал играть, не играть. У меня уже такое ощущение, как будто у меня как рубрика появилась. В пятничку выкладывать хорроры. Ну, кстати, хорошая идея, надо будет об этом подумать. Затягивать не буду. Игра про свой, своего рода игрушку. И все остальное. А дальше спойлерить не буду. Ну, это я так из отзывов там немножко прочитал. Небольшой спойлер поймал. 20 декабря 198 года 5 дней до рождества. А, кстати, небольшой спойлер. Как раз таки вот он и сейчас. Открою свой рождественский подарок заранее. Во-первых, зачем? Нету той самой интриги, которую можно получить, открывая подарок, естественно, когда правильно, на любой праздник. Не делай так, это нехорошо. Вы сразу же понимаете, это. Ух ты, это что мы? Не приблизить, не ни отдалить, ничего не могу. Шри. Опа. Шуметь нельзя, хорошо. А, нету, знаете, этой, той самой интриги, радости в глазах, счастья. Блин, такое чувство, как будто фото, знаете, из один дома. Вот этот парниша, а то как к ним еще девочку приделали. Это Хэллоуин, тут вот мумия, призрак, вампир там где-то сидит. Тут еще какой-то дядька. Фонарика нет, присесть нельзя Ctrl-C, прыгать Прыгать можно, зачем прыгать? Опа То есть в принципе, если попадать в тайминге, Так, зажми shift, чтобы бегать осторожно, это привлекает внимание Хорошо И я, который походу ни разу в этой игре не нажму shift, потому что меня сразу же поймают Естественно, не хотелось бы Так, а где подарок? Так вот, также еще Чем, блядь, это да что уж такие пугающие звуки Примечателен день, ну Этот день, когда ты получаешь подарок Впервые Твои эмоции, естественно, видны Видно, видно Очень хорошо, как ты можешь сыграть эти эмоции Типа, вау, круто Как будто ты, блядь, нихуя не знал Так, в принципе, в принципе Я уже вижу, что Можно прыжками преодолевать Большие расстояния, но С неким шумом может быть можно попадать в тайминг или нет Так Нет, все равно Все равно через прыжок он примерно начинает Наспалить Хотя можно, нет, можно Можно попадать в тайминге И прыгать на шифте Блин, это же вообще никаких звуков Почти Ну то есть можно спалиться Блин, мне нравится Так, стоп, где я? Блять, я куда зашел. Так, я в подвале. Тут я распрыжку что-то какую-то вел для себя. Так, если без шифта прыгать, то он палец. И, кстати, если прыгать всегда-всегда прыгать, то рано или поздно, да, звук шума происходит. Но если, скажем так, чуть-чуть, совсем вот чуть-чуть прям дожаться от его приземления, то шума не будет. Это надо будет использовать. Я не знаю, пройду я игру или нет, но я точно в нее попробую поиграть. Так, открыть подарок. А, открыть коробку Статли... Тейлом зажми кнопку. Ну, как бы логично, зажми. Зажал. Так, возьми тот Литейл в руку. Ты в большой опасности. Ты в большой опасности. Возьми еду из холодильника на этажем выше. А, отдельная благодарность, естественно, разработчику игры. А, большое... Ебать, он шумит Просто пиздец А, огромнейшее Прям человеческое, как это говорится Спасибо а, Следи за потребностями Теттл Тейл С Давай помощью сюда, трех вкусняшки. полосок или верхней ноги Он не заткнется, да? Ага, а, то есть он Давай будет шуметь сюда, до тех пор Пока вкусняшки. я его не покормлю Это не просто так, это Давай такая сюда, тренировочка вкусняшки. Так вот, насчет отдельной Давай благодарности сюда, Естественно Блин, вы послушайте Давай на эту озвучку сюда, эта группа просто, они, блядь, молодцы. Вкусняшки. Вот побольше бы таких Давай людей на вкусняшки. самом деле, которые вот так вот прекрасно Давай все это делают. Где вкусняшки? холодильник? Вот он, да? Хладин, холодильник. Сюда холодильник. Так, покормись от литейла, хорошо. Блядь, там еще есть человеческую еду. Так, расчеши шорстку, используй лежащую в гостиной расческу, чтобы расчесать от литейла. Так, хорошо, где гостиная? Если это кухня. то Блять, если он так шумит, как с ним, блять, играть? Подожди, а кто меня спалить же должен? Что-то где-то там... Блять, где гостиная? Подождите, это где елка гостиная? Я, кажется, вижу расчет. Блять, здесь проход есть. Надо запомнить, а то его даже, даже не скажешь, что здесь проход такой какой-то... А, ну да, я вправду открыто. Мне интересно, я когда упадет рак... Я хочу посмотреть, когда уйдет уход полностью. Мне хочется посмотреть, Расчеши что он заставит. Меня. А, он будет так кричать, и все? Меня. Заметьте, даже Растеши английского языка меня. не слышно, Да-да-да-да, <связь> Так, запахой тут литейло обратно. Устал! То есть, а куда мне деваться, когда он будет кричать вот так вот? Ведь в принципе на самом деле. Блять, аж мурашки по коже пошли. Только не говорите, что уже сейчас хоррор начал. Здесь темно. Так, и что? Темноты боишься? Что, реально? Блядь, если он еще и темноты боится, это вообще... О -о -о -о. Я устал. Да это я в курсе. Подожди, мне надо с темнотой проверить. Блядь, где бы темную какую-нибудь комнату найти? Во-во-во-во-во-во. Да. Да тебя, видишь, зарядка полная. Как ты мог устать? Подождите, он боится темноты или нет? Я что-то не в Вообще не могу понять. Так, ладно. Я устал. Как пройти игру, когда его. когда он такой громкий. О, яйцо. Устал. Подобрать яйцо, зажми кнопку. Пожеванный собачий корм. Найденное яйцо второе. Собери. 22 яйца собрать? А пойдем поищем. Подождите, если это второе яйцо, где то должно устал. быть первое? Логично. Спорим, где-то, блядь, около расчески или на кухне. Блин, самое обидное будет, что эти яйца надо будет искать, знаете, из ночи в ночь. То есть, если ты в какую-то ночь пропустил хоть одно яйцо, все, пиздайте. Сто пудняк у расчески есть яйцо. Блядь, у Блин, они даже где-нибудь на видном, да, месте ведь лежать. Блин, зачем мне прыжок? Блин, ну прыжок это можно использовать как, ну, хакинг. Да, надо запрыгивать быстро, без шума. Опа! Яйцо. Нет, не яйцо. блять, это яйцо только таймер. А, нет, это кетчук. А, ну это не хайнц. ну это практически... Чтоб я присел. Блин, меня такой ощущение, как будто я на картонах пожал. А я ребенок, блядь. сколько мне лет? Лет пять? есть, а может быть у меня в комнате яйцо? Просто самое обидное будет, если я яйцо пропустил я в прошлом уровне. Вот это будет реально обидно. Может и у холодильника? Мы же его кормили, правильно? Неактивный, его кормить нельзя. Но я не то чтобы прям горю желанием собирать все яйца, но было бы хорошо их я собрать, если пустов. честно. Я считаю своим долгом делать такие вещи. Или оно появится попозже? Блин, я нигде яйца не вижу. Но нам показали про яйцо только сейчас. И оно было второе яйцо. А где же первое? Хм, хороший вопрос. Ладно. Первое яйцо я здесь нигде не вижу. Да все, все, иди в коробку, блядь. Ложись в кровать. Хорошо, где яйцо номер один? Блин, у меня мурашки по коже, по коже уже идут. Догнетают, блин. Ты чё? Это чё за звук? Чё-то мне страшно, если честно, уже. Темно. Так, вот сюда, по-моему Да Блин, такой звук нагнетающий Только не говоришь, меня сейчас будут пугать Блять Не отвечай на звонок Конечно, я ребенок, какие звонки, вы о чем? Я еще дурака похож на звонки отвечать Блять, сейчас родственники попросыпаются Опа, что это такое? На следы похоже Мне очень... Блядь, что-то так дергает Мне очень интересно Где яйцо первое? не не я хуй... Дверь закрыта Дверь закрыта, блядь А Не А Так, надо не забыть, дверь бывает закрыта Так, здесь у меня яйца нет Еще бы я на звонок ответил Опа а вон и яйцо. Что-то мне очковато. Сюда заходить. Комок шерсти. Найдено яйцо один. Всего собрано два. А далеко я такой Тимок? Блять, или меня убьют? Давайте по. А, все, больше никуда не могу. Блять, ладно. Но кто-то зашел в дом. Сто путняк. Опа, еще яйцо. Потерянный носок. Найдено яйцо номер три. Собрано 3. Так. 22 яйца. Не многовато ли? А сколько у меня... Подождите, нет, не многовато. Я уже 3 собрал. Подождите. Блин, я хочу на улице пройти, если честно. Давайте пройдемся. Как далеко я смогу уйти? Так, ух ты ж, блядь! Подвал! Блядь, нихера не вижу. Не пойму, там спуск? Да, спуск. Блядь, мне нужен фонарик. Так, ну хорошо, я открыл подвал. Как я понял, сейчас, ну, безопасно. Опа, будка собачья. Так, я сейчас буду здесь ныкаться в траве. Подожди, о блять, я буду здесь ныкаться. О, ебать, герой! Я знаю, где я буду ныкаться. Я с ней разбиться могу, или куда-нибудь за текстуры завалиться. Нихера! Блин, мне бы фонарик сейчас вообще бы, ой, блядь, цены бы ему не было бы. Отвечаю. Так, тут есть труба. А, туда нельзя провалиться, понял. Блин, я тебе захотел зайти к стурке попробовать завалиться, если они тут есть. Ну, или там забор какой. Так, ага, я не разбиваюсь. Ой, я прямо у будки выпрыгнул. Нифига, я красавчик. Так, надо запомнить, через будку... Да, блядь, ой, все, застрял. Через будку можно... Это самое. Собаки-то... Собаки-то собаки поесть нечего. Я бы на ночь оставил. Так... Самый близкий забор. Так, стоп, это вот вот с этого угла, да, поднимались. Самый близкий забор у нас здесь. Дадут? Бля, я через забор провалился. Бля, так не говорите, что я сейчас здесь застряну? Из-за своих идиотских желаний? Бля, я запутался теперь еще. Так, здесь еще какой-то рубильник. Да, давайте сейчас скажем, что я еще перезапущу игру, походу. Блять, ни черта не вижу. Ни черта. Блять, походу реально застрял. Блять. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Так. А, сосать. Так, тут цветы решетка. Тут цветы... Решетка, решетка. Блять, что, реально игру перезапускать? Гений? Что скажешь, что, блять? Так, тут стена, стена, стена, стена, стена, стена, стена. А, потом я в ключ провол. Ну, в проволоку упираюсь. Не, ну это... О, о, о, о, о. А, это я на козырек сопрыгиваю, да? Да, я понял. Блин, дали... Опа. Дали... Во... Ага. Дали возможность перепрыгнуть через забор, а вот вернуться обратно хрен. Так, я понял. Я понял. Продолжит <смех> Так, ну мы уже знаем, что можно залезть на крышу В случае чего, интересно, может ли она туда прийти А, блядь, а будет ли открыта дверь? А, Откройте Да, блядь, дайте ладно, все заново А, закрыта дверь Дверь-то закрыта Ну ладно, это мы уже все поняли Так, это налево потом... Надо еще карту запоминать направо Потом еще раз направо до конца и направо. Самое плохое то, что он шумит. Ладно, я, я могу не, шу, не шуметь. Но он-то шумит. Я люблю тебя. Еще самое главное, не паниковать. Во и время паники во время, ну, теряешься. Но я понял, что здесь везде налево и там, когда по прямой, по прямой. Блин, ну у него будет уходить все, все это, все я. это дело. Да я понял, я понял, что это ты. Сам походу, что очень громкий слабый. Так, а, расчесать. Да, расчесать. Так, это Мы, мы три яйца нашли, помните? <связывая> Слышите, кто-то где-то это? Да? Ноги вытирал? <связывая> Я устал! Я слышал, там кто-то скребся в дверь. Так, ладно, не будем обращать на это внимание. Но мы уже услышали, то есть получается. Ну, тут свет пропал Здесь темно Да, мы уже поняли, что ты боишься темноты И это, как ни на есть, очень Парабаньки. плохо Но пока на нас никто не охотится, можно осмотреться Так, ложись в кроватку Стоп! А чё яйца сохранились, типа? До меня только сейчас дошло Какой-то звук напрягающий этот звук прям реально, прям нагнетает, бля. Сейчас еще позвонят. О, дверь открыта. А, да, и вправду яйца сохранились. Так, ладно, ложимся спать. Не будем тянуть, я а то я уже и так вам тут время натянул, Я хуею. Ну, к сожалению, я должен был все проверить. Так, 21 декабря, 1908 года. Четыре дня до Рождества. Еще раз повторю, не открывайте подарки заранее. Всегда. Развищи то, что издает шум. Заебись. Сейчас бы еще на шум идти. Так, а дверь открыта? Блять, дверь за... Блять, у меня там кот уронил что-то. Вот сейчас я труханул. Нифига, как ярко светит свет. Почему так ярко? Туда даже осмотреться можно. Свечки какие-то стоят. Завтрак. Так, надо не забыть про яйца. Это что-то здесь. Или это подо мной, прям? Блин, надеюсь, яйца не раскиданы, ну, хотя бы, скажем так, на видно. Но ст тут сто пудов есть яйцо. Почему я так думаю? Потому что здесь очень ярко светит свет. Кстати, здесь есть возможность спрятаться. Надеюсь, здесь меня не достанут. Я бы тоже это на этом деле проэкспериментировал бы. Но так уж и быть не стану. Блять, что это? Так, главное сейчас не шуметь. Яйцо? Яйца нет, яйца нет. Я уже помню, что яйца появляются в определенный период времени. Ну или... Опа. Здесь тоже можно спрятаться. Ну, как сказать, спрятаться. На шкаф залезть мне не дают. Здесь потолок низкий. Не понимаю, что шумит. А, вижу. Вижу, стиралка. Ладно, стиралка это не так страшно. Вижу яйцо. Так. Разменная монета. Четвертое яйцо. Ух ты, блять, напугал. А, так это ты там? Так, можно зарядить. Поход зарядной станции. В комплекте есть зарядное устройство. Зарядить открытый... Хладно, татари, татари. Ебать, он жив. Блять, закончим. Мне интересно, когда он сядет, что будет. Я просто хочу дождаться этого момента. Извините, но придется. А, он сумеет это. Но он шумит громко. Но садится потихоньку. По сути, он должен выключиться, глядь. Что нет? Блядь, секунду. Мне что-то это самое. Кое-что напрягает. Прям очень, прям, очень-очень-очень. Да нет, все нормально. Не знаю, ладно. Так, ладно, становится зарядка. А есть до половины, допустим. Ага. Блять, как это долго. Так, ни в коем случае не давать ему разрядиться. Со мной. Давай немного повеселимся. Всего. Найди в подвале вазу, чтобы поиграть с ней. Вазу. где найти? Total, Theo, это я. Я знаю, что это ты. Давай, ты не будешь много пиздеть и все будет хорошо. Так, вазу найти. Опа, там свет появился. Я с тобой. Давай сыграем в игру. А вот и ваза. Какое-то местечко. Опа, фонарик. Блять, не берется. Жаль. Татл Тейл, дверь закрылась. Слабый свет, возьми фонарик. Так, и что? А, он темноты боится. Так, трясти правой клавишей 5 раз для полной зарядки. Раз, два, три, четыре, пять. Или вот так вот это будет происходить. Так, хорошо, задача. О, нет. Все, начинается крипота, пиздец. Куда идти-то надо? Кипать, это что сейчас было? Яйцо вижу. Так, эти глаза потушили мой фонарик. И блять, нету. Со мной да? очень ага, очень, блять. Блин, фонарик светит каким-то, ну, таким странным светом, если честно. Такой фонарик в первый раз в жизни. Некоторые события стараются фонарик гаснуть, сряхивая его снова. Да Крыть я тебя. уже заметил. А будь потише. Меня и тут так как-то чьи-то глаза напрягли. Картошка фри. Еще одно яйцо. Так, обратно идти будем, надо будет это самое. Ну, как я понял, уже вот он момент. Блять, давай ты не будешь вот сейчас. Скорее. Все, все, все, иди в коробку. Так, ложись в кровать. Походу сейчас вот тот самый момент, когда стоит... Блять, еще фонарик шумит, сука. Так, яйца тут не вижу. Ладно, если пропущу, ну и хрен. Так, ну пока его нет со мной, фонарик это не так страшно. Блять. Зачем ты звонишь? Так, эта дверь опять открыта. В дверь еще кто-то стучится Быстрее в кровать Нехуй Нехуй Ломится. Я сплю, меня не было Как бы я спал 22 декабря 98 года рождения. Ой, года рождения блин. Три дня до Рождества Фу, блядь Задача, возьми фонарик Так Отыщи источник шума Блядь, что, теперь в полной темноте еще ходить? Дверь закрыта. Так, ванная комната. Ебать страшно. Я хую. Бля, подождите, он уже за мной гонится? Надо, может, пошуметь? Просто, чтобы понимать, блядь, если уже пиздец, типа... Я что-то не пойму, за мной уже гонится или нет? Ладно, вы пойми. Блин, так да громко. И так страшно? Так, ну это где-то в подвале опять. Я еще хочу яйцо посмотреть. Так, ну как понимаю, опять все пока спокойно. Так, расческа, расческа. Тут еще такая колыбельная играет. Может быть, около елки он будет поспокойно себя вести? Блять, на будущее, блядь. Я что-то очку, если честно. Ну, на звонке я не вижу смысла отвечать, я ребенок, что я им скажу? Алло, здравствуйте! Я ребенок таких-то, таких-то, что вы хотели, блять, посреди ночи, когда я должен спать. Блять, ебать, страшно туда идти. Слишком страшно. Так, где-то справа. Ага, вижу яйца. А, вижу нет, только яйца. Так, волос куклы. И то седьмое. А, дохлый жук. Яйцо восьмое. Блин, ну их-то не так много тогда получается. Сломанный фломастер. Яйцо девятое. И уже половина. Потерянная серьга. Десятое яйцо. Ага, 11 яйцо. Это уже половина? Да? Так. Остриж... Отстриженный ноготь. Десятое, 22. Ну почти половина. Так, больше яиц нет? Не пропустил? Вроде нет. Опа, это че, мамка тут отлетела? Ставить кассету в маму. Давай. Дети думали, что мама не сможет найти их, пока они были вне поля ее зрения. Следующая станица... Но это не мешало маме слышать детей с их маленьких ножек Приводил маму прямо к ней ага. Следующая страница Мама находила детей всех до одного И укладывала их обратно в провадку Так, хорошо Как я понимаю Вот Татли проснулся. Либо это мамка. Походу, э, мать Татли Тейла. Найди Татли Тейл наверху, я же говорю, будет нас искать. И нам уже дали подсказку. Мать Татли Тейла всегда находила своих детей по топоту их ножек. Блять, кошак, я тебя прошу, не пугай меня. Играется там с чем-то, блять. А меня тут вздрагивает, как не в себя. Я иду-иду тут, Литейл. Только я их только поищу на всякий случай. Так, стоп. А это куда под... а, Это из подвала. Да? Блять, закрыто. Блять, это он, он там наверху. Так, подождите. А уже, уже сейчас? Сейчас буду давно, Или только тогда, когда у меня этот Литейл будет в руках, она будет за нами гнаться? Тогда это хорошо, кстати. Если этот. Так, ну я более-менее локацию запомнил. Более-менее. Или менее-более. Ну, неважно. Не более-менее, не менее-более. Так, он где-то справа. Или слева, подождите. Справа, да. А, вон он сидит. Бля, ебать, у него глаза красные издалека. Такой страшный. Или это просто так отблескивает? Так, яйцо есть? Так, яйца нигде не вижу. -хи -хи. Все, все, все прикольно. Так, Адиси, тут, маме. отнеси тут Летела маме. Хорошо. Так, значит, все будет. Или за нами будет кто-то другой гнаться? Блин, что-то я пока не в курсе, да? Люблю -люблю так, как я понял, фонарик будет гаснуть каждый раз, когда я буду в опасности. это мне пиздец не нравится. Но это очень хорошо нас предостерегает. Но, ну, блять, если он будет пиздеть. Так ладно, нам надо право. Во время того, как я буду прятаться, это сразу фейл. Во-первых, он боится темноты. Играть со мной. Очень так и Кетчуп. Она любит кетчуп, хорошо. 12 яйцо ровно половина будет. Но мы одно яйцо где-то пропустили. Запомнили? Одно яйцо мы где-то пропустили. Я помню, что здесь яйца дают по мере прохождения. Что очень, очень хорошо. Так, нужно его запаковать обратно. Малка не просто так пропала. Блин. Ну вообще, почему она должна была пропасть? Так, упаковываем его обратно. Все, Отлично. Так, убери бардак за, за Татли Хорошо. Не знаю, поскольку будут эти серии, может быть, даже на самом интересном придется останавливать, какие я это люблю дела. Но все равно. Так, подождите, нам сюда же? Нет, нам вообще не сюда, но я хочу сюда заглянуть. Нет, тут яйца. Кроватки нет. Просто вдруг я его пропустил. Понимать бы, через сколько фонарик кончается. Давайте сейчас он погаснет, пожалуйста. Погас. И тут мы его зарядили. Раз, три, четыре, пять, шесть. Ну, примерно 20 секунд. Хорошо. Но начинает он светить все менее и менее ярко. Но чтобы не привлекать внимание, естественно, придется как-то... Как-то это самое. Ну, привыкать. Так, вправо из подвала выход. Слева миска, кстати, собачья. Это надо все запоминать. Я сейчас просто стараюсь ходить запоминать локацию. То есть отлетел там. Если от него уйти, то просто по прямой, естественно. Что очень логично. Так, у нас есть 20 секунд.